Здравствуйте! Кажется, мне наконец удалось отлипнуть от белорусской политоты, и сегодня мы с вами поговорим про автокефальные церкви Беларуси. Во-первых, потому что я давно обещал, во-вторых, потому что зрители просили, и в-третьих, тут Александр Григорьевич с программой Тихановская и говорил, что она хочет отрывать нас от России, в частности, замутить какую-то автокефальную церковь. Про программу Тихановскую мы делали ролик перед выборами, и вроде там такого ничего не видели. Но на самом деле, прожектов всяких разных там ходит много, возможно, есть и такой. А так или иначе, у нас есть дополнительный повод поговорить о, так сказать, накопленном опыте автокефального церковного строительства в Беларуси. Мне кажется, это интересно достаточно. Прежде всего, пару слов о том, что же такое автокефалия. Автокефалия в переводе с греческого означает примерно сам себе голова. Это когда у церкви есть собственный патриарх, который не подчиняется никому, кроме Господа и светских властей своей страны. Никакие другие патриархи ему не указ. В этом смысле русская православная церковь вполне себе автокефальна. Но автокефалии бывают разные. Вообще, как часто бывает в этой жизни, если в названии начинает педалироваться тема собственной независимости, значит в реальности с признанием этой независимости есть некоторые проблемы. В этом церковном православном мире существует около десятка крупных церквей, ну там на самом деле плюс-минус по разным источникам до 15, крупных православных церквей, которые друг друга признают. То есть русская православная церковь признает, что сербская православная церковь – это церковь, она православная, ее священник достаточно квалифицирован, чтобы организовывать вашу коммуникацию, так сказать, с Всевышним. А есть более мелкие, самопровозглашенные религиозные организации, которых эта большая православная десятка за полноценной церкви не признают. Они не признают, что это церковь, они не признают, что это православная церковь, и они не признают, что их священники как бы умеют все делать правильно, грубо говоря. Почему такое случается? Ну, как мне представляется, по двум причинам. Отчасти, наверное, дело в том, что никто не хочет лишней конкуренции. То есть у нас тут есть десятка хорошая, мы друг друга признаем, а остальные лишние. Но как бы фактом является и то, что иногда в этих автокефальных церквях творится такая дичь, которая является дичью просто по любым меркам, не только православным. И было бы даже странно это признавать. Вот наши подопечные, о которых мы говорим сегодня, они как раз из этих. Они из диких, необузданных и самопровозглашенных. О них и пойдет сейчас речь. Считается, что это правда, что первая попытка организовать независимую Белорусскую православную церковь относится к 1922 году. И связана эта история с именем епископа Мельхиседека, или Мельхиседека, я не знаю, как правильно ставить ударение, в миру Поевского. А в этом самом 1922 году местное окрестное духовенство провозгласило его митрополитом минскими белорусскими, объявила они некой автокефалии независимости белорусской церкви. Правда, из этой затеи ничего не вышло. А почему из этой затеи ничего не вышло? Откровенно говоря, потому что не очень-то и хотелось. Тут надо понимать, как развивалась вообще история в это время в советской стране и в русской православной церкви. А в русской православной, русскую православную церковь в этот момент сотрясала страшнейшая свара. А, как мы знаем, после падения самодержавия в 1917 году Православную церковь отделили от государства и разрешили ей выбирать своего патриарха, чего не было с петровских времен. И церковь выбрала своего патриарха и стал им небезызвестный Тихон, который отличался очень такими антисоветскими, антибольшевистскими настроениями. И как только он стал патриархом русской православной церкви, на фоне этих сложных обстоятельств гражданской войны, он естественно зарубился быстренько с большевиками и советской властью. Естественно, сразу же у Тихона в тылу возникла оппозиция, так называемые обновленцы, которые, не хотели, которые хотели дружить с большевиками, а не зарубаться. И естественно, в этой сваре большевики поддерживали тех, кто хотел с ними дружить, то есть обновленцы. Эта, эта драка и свара к 2022 году достигла такого накала, что патриарха Тихона посадили в тюрьму. И тут на сцену на, выходит наш Мельхиседек или Мельхиседек. Вообще дядька был по всем воспоминаниям очень неглупый, очень такой гибкий и дипломатичный. И многие говорили о нем, что вот он пережил все оккупации и как с гуся вода. Он был епископом Минским там и при поляках, и при немцах, и при большевиках и со всеми как-то договаривался. Более того, на определенном этапе он даже как-то сочувствовал обновленцам и как-то к ним относился. Но когда стал вопрос о том, что обновленцы фактически захватывают русскую православную церковь, его это почему-то не устраивало. И как человек не глупый, он придумал довольно хитрую интригу. Ах, у вас там обновление в России? А у нас тут автокефалия. И мы к вам с вашим обновлением не относимся никак. Проблема в том, что этого его фокуса не понял никто. А обновленцы, естественно, местные сразу раскусили его и заголосили про то, что вы же посмотрите, это черносотенный реванш, сепаратизм, советская власть, сделай с ними что-нибудь. Более того, его не поняли даже коллеги по, скажем так, консервативной Тихоновской фракции. То есть у него сразу возник конфликт с Гомельским и Могилевским епископами, потому что в этот момент речь шла об укрупнении БССР. Как мы помним, изначально там БССР какое-то время было просто в границах Минской области, и вот добавляют Гомельскую и Могилевскую области, и соответственно епархия получается. И вроде как выходит, что... Эти два товарища из Гомеля и Могилева говорят, вот мы вчера были с Мельхиседеком или Мельхиседеком равными, а теперь он объявил себя митрополитом, и мы должны ему подчиняться. А с чего бы, как бы, почему мы ему, а не он нам? Более того, в 23-м году освободили патриарха Тихона, и как бы пришлось объясняться еще и с ним. В общем, нашему Мельхиседеку или Мельхиседеку сказали, что ты, конечно, молодец, заход был креативный, но лучше не надо. И он от этого дела отказался сам. А в 1927 году совершенно такой же фокус попытался провернуть епископ Филарет в миру Раменский. Он в масштабах Минской епархии пытался замутить как бы, такую же автокефалию и закончился ровно точно так же. То есть тут надо понимать, что во-первых ничего не получилось. Во-вторых, не получилось, потому что на самом деле никто не ставил себе цель заполучить автономную белорусскую церковь. Все, как бы, кто этим занимался, они плели своеобразную интригу в рамках более большой внутрицерковной игры престолов. и Поэтому легко могли пожертвовать и сказать, ладно, я передумал, не надо мне автокефали. И надо понимать то, что 20-е годы православную церковь очень сильно трясло, и такие истории возникали просто от Минска до Владивостока. Там то автокефалию кто-то пытается объявить, то в раскол уходит, то еще что-нибудь. А в 30-е годы, как мы знаем, большевики загнали под принтус всех, и обновленцев, и не обновленцев, и как бы уже не было никаких не автокефалий, ничего, все, были, все сидели тихо и смирно. Следующую попытку замутить независимую белорусскую православную церковь предприняли немчики во время войны, разделяя властву и, так сказать, нормальная оккупационная политика. И связана эта история была с именами архиепископов Пантелеймона Рожновского и Филофея Нарко. Но немцы, так сказать, тоже сразу столкнулись с интересной проблемой. Дело в том, что желающих подмахнуть, так сказать, кадилом новой власти было предостаточно. Как мы понимаем, еще с 20-х, тех и 30-х годов было огромное количество духовенства, которое не любило большевиков. А тут вот такие богобоязненные парни к нам пришли, грех не посотрудничать просто. Но эти люди, возможно, они были каких-то монархических взглядов, чернососиных, они точно не были белорусскими патриотами. И никакой автокефальной церкви они здесь не хотели. Однако, при немцах не забалуешь, и перед ними, и перед Пантелеймоном, и перед Филофеем поставили четкую задачу. И 30 августа 1942 года состоялся православный белорусский собор. Он был очень немногочисленным, но формально как бы собор прошел, на котором эти ребята приняли устав новой церкви автокефальной и почти ее объявили. Но не совсем. Мысль была такая, что с это дело не решается, мы должны отписать всем православным церквям, получить их ответ. И вот после того, как мы напишем, и они нам ответят, мы уже точно обязательно провозгласим белорусскую автокефалию. Однако же этот собор произошел в конце августа 1942 года, а зимой 1942-1943 года, буквально вот в течение полугода, грянул Сталинград. После чего немцам стало совсем не до этих игр. А епископ Афанасий, по белорусски Апанас, в Миру Марта, оставил по этому поводу свои мемуары. Я, наверное, сделаю в вольном переводе на русский. Вдохновил на это немцев белорусский актив в Минске, который состоял из 5-6 человек, которые пользовались доверием немцев. Но делегаты, которые собрались на собор, не объявили незаконно автокефалии. Только утвердили статут для этой церкви. А про автокефалии отложили до благоприятных канонических условий после войны и независимости Беларуси. Немцы смирились с этим и не интересовались справлением. А, на самом деле мы же любим книжечки интересные и оригинальные. Вот епископ Апанас оставил мемуары. Ссылочка будет под роликом, я их прочитал. Не сказать, чтобы огонь-огонь, но местами мне очень понравилось. Например, меня до глубины души впечатлила история о том, как наш Панас в 1944 году сбежал в Германию. И чем ему там заниматься было непонятно, и тут пришла к нему весточка от казаков из Италии. Поскольку как бы, территория СССР уже была освобождена, фактически немцы своих казаков перебросили в Италию там с партизанами бороться и всякое такое. И казаки прислали Апанасу гонца, который просил его, говорил, что мы нуждаемся в пасторском окормлении, у нас нет батюшки, приезжайте. Мы вам очень рады и очень вас ждем. Апанас согласился и поехал. Встретили его, судя по мемуарам, очень хорошо и здорово. Все было прекрасно, но как-то он заподозрил, что ситуация на фронтах какая-то сложная. И отпросился на рождественские каникулы. Оказавшись на рождественских, сказать, каникулах, подальше от линии фронта, он посвятил это время консультациям с Всевышним. А как он описывает, он три дня постился, молился, служил литургию и внезапно кидал жребий. Я, честно говоря, как вы, наверное, понимаете, очень далек от религиозной проблематики. И не знаю, принято ли в православной церкви кидать жеребий. Просто у меня это ассоциируется с каким-то древним римом. Там, гадание по полету птицы и что-то такое. Но так или иначе, кинул раз, кинул два, кинул три. И жребий четко говорит, не едь туда, нас. Но нас решил, что кто я такой, чтобы спорить с Евышним? И так и ответил своим казакам, написав им, что хочу, но не могу. Господь не велит. И не прошло и полугода, как война закончилась, и злые англичане выдали казаков большевикам. В общем, Господь не ошибается, а Батька по нас сказочная лицемерная скотина. Я представляю, что думали казаки, когда получили это письмо с результатами божественной жеребьевки. Думаю, много интересных слов они по поводу нашего Батюшки произнесли. Так или иначе, с автокефальной церковью опять не сложилось. И третий, более удачный подход к снаряду осуществили наши люгинцы. Бывшие полицаи, так сказать, находящиеся на Берненке в Германии. Уже после войны. А по этому поводу, про дрязги, которые сотрясали эту эмигрантскую среду, я писал ролик, кажется, весной, и, кажется, назывался он Рада БНР Ликбез. По этому поводу я рекомендую его пересмотреть. Это немножко важно для, для понимания ситуации, в том числе и с церковью, что там происходило. В двух словах, я, наверное, повторю, а, оказавшись на чужбине, это вся полицейская, не только полицейская братья, ну, те, кто сотрудничали так или иначе с немцами, может быть, по гражданке, может быть, как-то еще, которые боялись преследования со стороны большевиков, <coughs> они бы хотели как-то продолжить политическую деятельность и свою эту борьбу с большевизмом. Но те лидеры и те структуры которые их традиционно объединяли, а именно Центральная Рада, созданная немцами, ее лидер Радослав Островский, были для баслевоенной Европы, как бы сейчас сказали, токсичными. Ну, совсем коллаборанты, совсем полицаи, ну, совсем гитлеровские прислужники. Поэтому Островский с ближним кругом сховались в бульбу и, в принципе, несколько лет пытались не освечивать просто ожидая, чем дело кончится. За это время появился хитрый Малый Абрамчик, который предложил этой тусовке простую элегантную идею. А давайте мы возродим Раду БНР. Рада БНР с Гитлером не сотрудничала, потому что ее в этот момент просто не было. То есть люди у вас, конечно, будут старые в значительной степени, но зато организация новая, это уже как-то нормально. Островскому с его ближним кругом эта идея категорически не понравилась. Ну, у них буквально увозят лидерство из-под носа этим элегантным ходом. Они вылезли из бульбы, и началась такая свара, как у Тихона с обновленцами. Не хуже. Вот, и они как бы фоном грызутся, и в это же время их... Обе фракции осеняют идеи как-то наладить свою так сказать, церковную жизнь в этих общинах беженских, эмигрантских. Надо понимать, что, скорее всего, это были люди религиозные. Как ни странно, но вешать других людей на столбах и сжигать их в печках религиозные люди тоже могут. Они хотели церковь. Хотели пасторского окормления, хотели батюшек и всего этого. При этом, как националисты, они хотели, конечно, церковь какую-то такую эксклюзивно белорусскую, аутентичную национальную с вышиванками и прибабахами всякими разными. Но тут они оказались перед той же проблемой, перед которой и немцы. Дело в том, что у них не было легитимных, признанных церковных иерарх. Так получилось, что вот эти вот все наши Пантелеймоны, Филофеи и так далее, которые сотрудничали в Беларуси с немцами, когда они сбежали и эмигрировали, даже наш Апанас Мартас, их в 1946 году вот эта общественность приглашала и говорил приходите, мы вас ждем, давайте мутить автокефальную церковь и продолжать. Но они... Сбежали в русскую православную зарубежную церковь, в которой была в двадцатые е годы создана белогвардейская общественность. Почему они это сделали? Ну, тут два варианта. Либо они были русскими патриотами, а не белорусскими. А, либо как бы это была более большая и богатая церковь и просто могла их материально лучше заинтересовать. В общем, все эти как бы, иерархи автокивали из 1942 -го года, в свою пасху немножко кинули и прибежали к русским зарубежникам. Получилась странная ситуация. Толпа народа хочет церкви, но не может ее провозгласить. Если бы это были какие-нибудь американские протестанты, то вполне нормально было бы в Америке. Тебе ночью явился боженька, что-то наговорил, ты собрал паству, вот тебе и церковь. И никто особо не удивляется и не считает это ненормальным. Но если мы говорим о православной культуре, это люди в основном были православной культуры, то епископ не может появиться ниоткуда. То есть его должно рукоположить духовное лицо соответствующего ранга. И вот таких лиц нет. Отдельные священники-батюшки есть, а у епископа нет ни одного. Как решать эту задачу? Как только не пытались. То есть, больше всего усилий предложила именно Рада БНР. Напоминаю, два фракции. Центральная Рада и Рада БНР. Вот Рада БНР взялась именно активно за педалирование темы автокефальной церкви. Они сначала пытались зайти к польской православной церкви, чтобы им там рукоположили епископа. У них была некая компромиссная фигура, но не сложилась. В результате, помыкавшись, Договорились с украинцами. Братство славян в действии. Украинская автокефальная церковь одолжила им своего епископа, чтобы он, перед ним была поставлена цель. Да, да, это был епископ Сергий в миру Охотенко, Ах, не могу сказать. Он перешел специально из украинской автокефальной церкви в белорусскую автокефальную церковь. И перед ним была четкая поставлена задача наладить производство аутентичных белорусских епископов. Надо сказать, что за эту задачу он взялся с огоньком и быстро справился. Кстати, украинская автокефальная церковь, она тоже как бы не каноническая и не признанная, но она, видимо, на безрыбье как бы хотя бы так. А буквально в течение года, в 1948 году, у нас на нашей сцене появляется такой персонаж, как Владимир Томащик. Он где-то тут при оккупации по гражданской части немножко отсвечивал, побыл в эмиграции, партия сказала «надо» и... Владимира там, пострелили в монахи под именем Василия. Более того, его карьера была абсолютно стремительной. В течение месяца в восьми 9 он пробежал все необходимые карьерные ступеньки православной церкви и был провозглашен епископом. У белорусской автокефальной православной церкви появился первый епископ. И надо сказать, что эти скороспелые епископы, которые появляются за год, это просто такая мулечка автокефального православия и прежде всего белорусского автокефального православия. По этому поводу я бы даже, может быть, засчитал одну цитатку, только мне ее надо найти. тук тук тук тук тук тук тюк. Вот. Тоже интересная. Язеп Иосиф Сажич, руководитель Рада БНР в 80 в начале 90-х годов такой классический отставной полицай, в одном из интервью довольно интересную выдал мысль. Кстати, опять-таки, мой вольный русский перевод, наверное, так лучше. Кстати, мне, меня хотели рукоположить в священника. Особенно после смерти жены. А рукоположился бы, мог бы разли, рассчитывать стать епископом. Но вмешались дела политические, и я сказал, извините. И слава Богу. Не верю в Святую Троицу. То есть, на самом деле, как бы... За этим рукоположением внимательно наблюдали конкуренты из Центральной Рады и, конечно же, сразу загласили, что епископ не настоящий. Он у вас вообще в Бога верит. <laughs> То есть, как можно стать епископом там, за 8-9 месяцев? Но автокефальную православную церковь это не смутило, и они продолжили производить епископов. А вот вторая наша фракция – Центральная Рада. Они такого не придумали. Для начала не удовлетворились тем, что тоже пошли в русскую в зарубежную православную церковь, Братство славян, напоминаю. Поскольку их епископы, эти вот епископы 42 -го года, условно говоря, провозглашавшие автокефалию, сбежали в русскую православную, они пошли к ним. И там образовалась некая такая белорусская не автономия, а фракция, что-то такое. Однако люди это были не молодые уже, эти епископы, и, в принципе, лет за 5-7 они все поумирали, после чего в русской церкви стало как совсем не очень. И вся эта братья переместилась в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В принципе, ближайшие десятилетия они посвятили тому, что вот они как бы были приходами <coughs> под крышей Константинопольского патриархата, и они так вяло поднывали Константинополь, что ну дайте же нам автономию, ну, ну вот дайте нам автономию, ну вот, вот рукоположите кого-нибудь. Это все было безрезультатно, автономии им так и не дали, и, в общем, эта история как бы так и закончилась. Возвращаемся к другой фракции, радованные со своей белорусской автокефальной православной церковью. Эти не скучали. Церковь сотрясали скандалы практически непрерывно. К тому времени они уже массово переехали в Америку, и как бы это уже продолжалось на американской почве. В 1958 году в Чикаго появилась БАПЦ-2. Она так в иммигрантских источниках и упоминается. Белорусская автокефальная православная церковь БАПЦ-2. А... Чикагские белорусы нашли себе епископ какого-то беженца из Украинской автокефальной церкви тоже и замутили параллельные церковные структуры. Была большая свара, в общем и целом у них особо ничем не закончилось. Их иммигрантская общественность малость затравила, и они тоже там за пару лет от этой идеи отказались. Но в 1965 году скандал вспыхнул уже в Нью-Йорке. И крутился он вокруг нашего старого знакомого Василя которого сделали епископом за 8 месяцев И лидера так сказать, церковной общины Костуся Мерляка Тоже такой дяденька из коллаборантов Почему возник конфликт? Причин было много В частности, упоминается в иммигрантских источниках Кстати, книжечки все будут под роликом Я уже просто не буду проговаривать Некоторые из них мы упоминали про Раду БНР Про Центральную Раду в принципе, источники по истории этой автокефальной церкви в основном те же. Мне кажется, что они достаточно как бы нормальные в том плане, что хотя авторы явно любят эту публику, но они перечисляют факты, а факты говорят сами за себя. В общем, причиной конфликта в, среди нью-йоркской общины автокефальной церкви изначально стало то, что наш знакомый Василь, Епископ и лидер общины Кастусь Мерляк не поделили грант, выделенный комитетом освобождения народов России от большевизма Кастусью Мерляку, а на него претендовал еще и Василь. Или наоборот, я уже сейчас не вспомню. Ну и личные какие-то разногласия. В общем, свар началась ядерная. Там на самом деле прихожан этой церкви, вокруг которой все развилось, человек 150 был. Но это не мешало им три года судиться. Василий всех отлучал от церкви. Просил как бы защиту полиции, ему, видимо, немножко угрожали. А, как бы закончилась эта история тем, что по результатам судов постановили как бы и Василия оставить церкви и этих не изгонять. Но к 1968 году внутренние оппозиционеры с тоже отчалили в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И сложно сказать, это была случайность или не случайность. Но... Епископа нашего Василя В 70-м -70 году Застрелили в собственной квартире а Я нигде не нашел никаких материалов Дела, хотя это важный вопрос Он вообще-то числился первоиерархом Кажется там на тот момент Тут у нас грохнули первоиерарх Может быть в Америке преступность сильная, это правда Но учитывая то, какая там дружная компания Душегубов в рясах и без И ручки-то помнят, я бы не удивился Узнав, что Васю нашего Выпилили конкуренты После того, как Василь покинул наш бренный мир В автокефальной православной церкви На некоторое время установилась тишина и спокойствие И так продолжалось примерно до 80-го года Однако, отмотав чуть-чуть немного назад Мы поймем, что тот самый Сергей Ахотенко Получивший задание наклепать белорусских епископов Заложил бомбу под автокефальную церковь А именно тогда он рукоположил Андрея в миру Крит И Николая в миру Мацукевич, в епископы. Эти два джентльмена все эти годы набирались духовной мощи, и в 80-м году они схлестнулись по-настоящему. А дело было в том, что Андрей Крит, который тогда считался первоиерархом автокефальной церкви, начал проставлять, продвигать в приходы своих людей, свои кадры, и, судя по всему, решил, назначил себя в преемники изяслава. А Николай? Который Масукевич, он, во-первых, сам, видимо, метил в эти самые преемники Во-вторых, пытался своих людей расставлять Они сначала вяло переругивались, а потом Андрей внезапно призвал Николая покаяться и признать свои грехи И сразу же отлучил его от церкви После чего началась просто борьба Гендельфа с Руманом Я тебя отлучаю, Анафима. Они этими и отлучениями обменивались не один год а церковь в результате разделилась на тех, кто признает первосвященником Андрея и тех, кто при, э, признает первосвященником Николая в острой фазе борьбы в конце 80-х. Они судились многократно и по воспоминаниям уже упомянутого Кастуся Мерляка э, за 8 лет прошло 31 судебное заседание, в которое обе стороны вложили по 250 примерно тысяч долларов каждый. Причем результат был никаким По сути, церкви продолжали существовать параллельно. Андрей Крит в процессе этого всего умер, но его заместил Изяслав и продолжил борьбу. А борьба продолжалась до 2002 -го практически года, когда умер Николай и Изяслав остался один. После чего немногочисленные оставшиеся прихожане в общем, решили, что пора бы уже объединяться. Но при этом белорусских автокефальных церквей все равно осталось две. Потому что существовала еще белорусская автокефальная народная православная церковь, которую я специально оставил на сладенькое, потому что она мне нравится больше всего. Возникла она тоже примерно после войны, примерно среди той же аудитории. Тут на, сцену, на сцене появляется такой оригинальный персонаж, как Владислав рыжий, рыжий, рыжий Рижский. В некоторых случаях по-русски его пишут как Рыжий Рыжский на польский момент, но на самом деле он просто Рыжий изначально по фамилии. А Владислав, как бы его, скажем, церковная карьера поначалу продвигалась по довольно стандартной для автокефалии траектории – оккупация, батальон Дальвиц, эмиграция. Оказавшись в Европе, этот молодой человек пытался учиться. Пытался учиться в Италии, но там что-то как-то не, не задалось. В Испании. Работал в организации белорусских программ испанского радио, где в это же время работала Ивон Косурвилла. Они вещали на Советский Союз какую-то белорусскую пропаганду. А потом пытался поступить в Лювенский университет. Неудачно. Что даже странно, потому что в Лювенском университете училось только бывших полицеев, как будто там какой-то целевой набор был, но этого не взяли. На самом деле такой зубор... И Кабан белорусского национального движения, командир новогрузского полицейского батальона Борис Рагуля, по поводу этого парня вспоминал. Снова мой вольный перевод на русский. Он хотел рукоположиться в священнике, чтобы служить Богу на родной белорусской море. Но его не приняли в духовную семинарию в Ливене, и он отрекся от католической церкви и организовал свою религиозную организацию. Стал там епископом и выдавал какие-то специальные дипломы. А есть мнение, что Рагуля тут несколько пережал, просто потому что господин Рыжий в этой среде был тоже немножко токсичен. Его смелые религиозные эксперименты вызывали отропь по более консервативной, так сказать, части иммиграции. А дело в том, что по другой информации, он не убежал так прямо издавать сразу свои дипломы, а все-таки сначала перешел в пресвятерианскую церковь и как бы. Получил там сам пастор, отучившись в каком-то специальном заведении, некоторое время был пастором при святырианской церкви. Перебрался, как и все, в Америку. Вот в 60 году начинается эпоха смелых религиозных экспериментов. В 60-м году он внезапно объявляет о создании собственной белорусской католической церкви. Естественно, не подчиняющейся никакому Риму, а нашей своей национальной белорусской католической. Дальше начинается некоторая чехарда, когда он меняет ее название на белорусскую православно-католическую, а потом уходит в другую церковь, тоже не каноническую, под названием Американская православная католическая церковь. И вот там он обрастает неким дружным кружком единомышленников, которых все выгнали нафиг из этой церкви, за то, что они в тайне от начальства рукоположили 20 епископов. И тут, наверное, самое время поговорить о том, зачем они это сделали. Я, конечно, свечку не держал, что называется. Про это не пишут, но вот первое, что приходит в голову, у нас есть православная атакиафальная церковь в прираде БНР, которая, по сути, политическая церковь. То есть она обслуживает политические интересы, вербует, как бы делает епископов из политических активистов, вот, будешь епископом, там, молитись на белорусской мове обсуждайте злых москалей-коммунистов. А есть вот этот второй путь Рыжего-Рижского. Своеобразная субкультура, очень похожая на франшизу. То есть вот есть, скажем, религиозные люди с некоторой авантюрной жилкой. Представим, что я, например, такой человек. Вот мне есть путь идти учиться в скучную семинарию. Там экзамены под сдай. А как бы учиться долго скучно, когда ты выйдешь оттуда совершенно не факт, что ты станешь епископом. Ну как бы епископов мало, а православных много. А можно прийти к режиму который тебя сделает епископом за 2 часа, выдаст тебе пакет документов, где будет официально зарегистрированная церковь, некоторая разработанная историческая мифология вокруг нее, какой-то там набор атрибутики, типа ряса, кадила и крутись как хочешь, собирай паству и окучивай. То есть это очень похоже именно на такую вот коммерческую схему. Я не утверждаю процентов но сами посудите. Оказавшись, так сказать, Будучи изгнанным из этой американской православной католической, они с друзьями и единомышленниками замутили структуру с названием амбициозным «Американский всемирный патриархат». И уж там развернулись, клепая церкви просто в промышленных масштабах, рукополагая всех, кого можно. <coughs> Последствия их бурной активности и неуемной фантазии мы можем наблюдать, например, загуглив такую организацию, как Белорусская автокефальная православная церковь в изгнании. По-испански это Иглесия Ортодокса Белоруссия и Сальва и Нелек Кинем ссылочку. И обнаружим, например, в Фейсбуке про то, что существуют в Бразилии, в Аргентине общины людей, которые считают себя принадлежащими к белорусской этой самой церкви знаний. Почему это не белорусская иммиграция, это вообще не белорусы, это нормальные латиносы. Но вот какие-то там ошибко провернутые батюшки их собрали, их там как-то окучивают... У них на сайтах написано, что вот их церковь пошла из Беларуси, там, из какого-то, чуть ли, не века, долго-долго шла, и вот дошла до Латинской Америки, у них есть своя мифология. И, скажем, вот они как-то существуют. Я бы даже сказал, что Рыжий Рижский оставил свой след в истории, пускай и своеобразным образом. Под вот, конец, наверное, стоит сказать, что в 90-е годы, как мы понимаем, в начале 90-х открылись большие возможности, казалось бы, для проникновения на историческую родину. Совок рухнул, началась демократия, приезжай, работай. И у них ничего не получилось. Я полагаю, не получилось по двум причинам. Во-первых, потому что эти все структуры э, уже, скажем, знали лучшие времена. То есть автокефальную православную церковь сотрясали страшные свары. Автокефальную народную православную церковь рыжий к тому времени старший умер, он передал дело противнику, но противник оказался не таким вертким и шустрым. И, в принципе, как бы американский патриархат начал кланяться немножко к упаду. Вот они знали лучшие времена, а в это время в Беларусь хлынул такой поток. Самых странных, церквей, сект, на любой вкус. Хотите там баптисты-адвентисты, хотите муниты, дианетика, все что угодно. По Украине вот Белое Братство берет в то время. И в принципе, как бы это гораздо более большие структуры, более богатые. Про вас Автокефальная церковь оказалась буквально в тени, и ей сразу очень не повезло с теми, кто первыми туда пришел. Я просто не буду освещать эту историю в Беларуси 90-х, потому что это какой-то настолько трэш. Даже по меркам автокефальной православной церкви. То есть, обе из них сразу влезли в какой-то криминальный блудняк. То есть, их батюшки как бы были клиентами милиции совершенно четко. В принципе, эти истории все можно нагуглить. Поэтому я повторюсь, не буду уже бить ниже пояса и про это все говорить. Самым ярким, наверное, из них был Иван Спасюк. Самым медийным. Потому что он попытался построить храм на своем каком-то земельном участке в начале нулевых годов. Власти этот храм сносили и был своеобразный скандал. Вот. После этого про православную, эту автокефальную церковь не слышно особо ничего, но вы можете загуглить священников определенных, как там буквально 2-3 человека сейчас есть в Беларуси, их высказывание вам откроется без интеллекта. Если как бы не страшно, советую. Я, пожалуй, буду заканчивать, и, наверное, стоит сказать, что из этого всего следует, и как ко всему этому относиться. Я со своей стороны могу сказать, что относиться к этому можно только одним образом. Относиться к этому нужно с юмором. Изучая все это, я получил немало минут здорового смеха. На самом деле для этого не хватает Ильфа и Петрова, это по-настоящему смешно. А смех, как говорят, продлевает жизнь. Возможно, в этом и есть божественное предназначение этих людей – нести нам радость. До новых встреч!